всех приветствую на канале китай стал ближе с вами владимир и сегодня мы будем оформлять вышивки вот у нас есть две готовые на данный момент вышивки это вот такая роза и вот такой вот павлинчик Сегодня мы займемся именно павлинчиком. А что мы будем с ним делать? Мы будем делать его как вымпел. Он будет висеть у нас не как картина, а как вымпел. Ну, в общем, давайте я не буду сейчас вдаваться в подробности, а просто покажу, что я с ним хочу сделать. Для начала, для начала мы подрежем все лишнее. А лишнее у нас на данный момент это вот эти вот боковые краешки. Нам надо их отрезать. Итак, отрезали мы боковые края. Получилась у нас вот такая вот картинка. Верхний и нижний край мы отрезать не будем. Не будем отрезать, я вам объясню почему. Мы будем подворачивать туда вот такие вот штучки. А именно, снизу у нас идет как утяжелитель стальной стержень. Можно использовать все что угодно. Самое главное, что он... суть его будет в том, что он будет натягивать картину. А сверху будет рейка и шнурок. В принципе все просто. Принцип вымпела, как раньше были вымпелы. Сейчас мы повесим также эту картинку. Что мы делаем теперь? Нам надо сделать здесь кармашек, где будет находиться вот этот стержень и проклеить его. То есть вот таким образом. Сейчас мы отметим ручкой, где намазать клеем. Использовать я буду момент универсальный кристалл. Он сохнет довольно-таки быстро, так что долго ждать не придется. Итак, мы намазали клей. Намазали клей, надо его чуть-чуть размазать, так он быстрее будет сохнуть. заворачиваем вот таким вот образом туда трубку и прижимаем и ждем буквально несколько минут итак маленько прихватился клей можно приступать заклейки второй стороны в принципе, мы делаем все то же самое, только здесь для легкости будет у нас вот деревянная рейка. Можно взять штапик, я просто не нашел штапик, а пришлось брать такую. Но это рейка тяжеловато, надо что-нибудь поменьше. В принципе, она подойдет, но все-таки тяжеловато. Значит, рейка, и будет здесь еще выходить веревка, за которую мы, в принципе, и будем вешать все это дело. Отрезаем веревку, примерно прикидываем. И сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Мы, чтобы не вязать узлов, мы ее сейчас спаяем Сейчас я на эту зажигалку. так нашел я зажигалку. И сейчас мы их спаяем краешки, чтобы нам не плести лишних узлов. Не было у нас ничего лишнего. Просто их спаяли, говорю, очень горячо Так что надо аккуратно Так вот спаяли, сейчас подождем, когда прихватится И В принципе все Так значит здесь делаем то же самое Давайте уберем узлом внутрь где так. убираем узлом внутрь и посмотрим где нам промазать клеем надо будет отмечаем отмечаем промазываем клеем здесь можно промазать клеем не только эту поверхность но и место, где будет ложиться деревяшка, чтобы крепче держалось все это дело. Здесь можно несколько полосок клея сделать, чтобы лучше прихватилось. Так вот, закрываем клей, закручиваем деревяшку вот таким вот образом. И опять ждем, когда у нас все высохнет. Итак, друзья, прошло 10 минут. Нижняя планка уже высохла совсем, хорошо держится. Верхняя еще не очень, но это нам не помешает. Получилась у нас вот такая вот штука. То есть вот так вот легко и быстро можно вышивку повесить на стену. Ничего сложного в этом нету, и каждый сможет это сделать. В следующем видео из этой рубрики мы сделаем рамку для этой вышивки. Мы будем делать рамку, будем лачить ее, ждать, когда высохнет, крепить, вешать на стену. Но это в следующих видео. А на этом все. Пока, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Заходите вконтакт, в группу ВКонтакте. Ну а пока всем пока.